Вывести застарелые пятна из ткани очень сложно. Но если подобрать правильное средство, то решить эту проблему можно просто быстро и приятно. Что мы будем использовать? Очиститель обивки и ковровых покрытий «Доктор Вакс». Американский бренд «Доктор Вакс» – результат многолетнего труда опытных специалистов. Главная особенность этой автокосметики – активная формула состава. Все, что вам нужно сделать, просто нанести препарат на поверхность. Автокосметика из США «Доктор Вакс» — рецепт идеального результата. Очиститель ткани «Доктор Вакс» запросто справится с загрязнениями. Встряхиваем флакон, поворачиваем наконечник и просто наносим состав с расстояния 25-30 сантиметров. Избавляемся от пятен. Отлично, девочки. А теперь протираем обивку мокрой губкой. Хорошо, доктор Вакс. Осталось только просушить обивку бумажными салфетками. Ну что, остались хоть какие-то следы от пятен? Нет, доктор Вакс. Все идеально чисто и приятно пахнет. Я же говорил, результат на лицо. Всего несколько минут и обивка выглядит как новая. А главное, она теперь надежно защищена полимерным слоем, обладающим грязи и водоотталкивающими свойствами. А теперь поехали кататься в нашей чистой машине. Поехали.